Мы находимся на автовокзале Сочи. Здесь ежедневно тысячи людей совершают пересадки и отправляются по нужным им маршрутам. Поэтому мы решили начать свой рассказ об остановках именно отсюда. А вы узнаете, сколько лет первой остановке, главные правила ее эксплуатации, а также мы вместе с вами именно в этом ролике спроектируем идеальную остановку. Это канал Осторожно, Урбанисты. Здесь мы рассказываем вам о жизни и устройстве наших городов. Давайте по традиции нашего канала сначала окунемся в историю. Как вы думаете, когда появилась первая остановка? 200 лет назад? 500? Или, может быть, тысячи лет назад? Наверное, древние римляне ездили на колесницах и забирали голосующих пассажиров. Нет. Многое, что в современных городах считается обыденным, мы унаследовали от Древнего Рима. Водопровод, канализация, городская планировка и, в конце концов, дороги. Даже монументальная архитектура со строгой симметрией, колоннами и барельефами это пришло к нам из Древнего Рима. Но не остановки! Нет. Первая остановка появилась всего-навсего 130 лет назад, в 1890 году. История остановочных павильонов неразрывно связана с происхождением общественного транспорта. У нас, кстати, даже есть целый ролик про это, можете посмотреть. Здесь же я хочу напомнить, что общественный транспорт появился в середине 19 века, а в Российской империи развитие общественного транспорта началось с конки и амнибусов. Это предшественники трамваев и автобусов. Смотрите, сколько их, настоящая маршрутка. А вот ребята стоят на остановке и ждут свой конный трамвай. Где же остановка? А ее нет. Все дело в том, что конка двигалась очень медленно и могла остановиться по требованию пассажиров. С электротрамваем такие дела уже не проходили. Он останавливался исключительно на точках. Но и тогда о комфорте людей мало кто думал. Пассажиры ожидали свой трамвай просто на бетонной плите, прямо посреди улицы. В некоторых городах такая преемственность поколений сохранилась по сей день. Крытые остановки подобного типа появились всего сто лет назад, и за сто лет они мало чем изменились. Вот москвичи сидят примерно на такой же остановке, как и я, и ждут свой трамвай. Меня искренне поражает тот факт что подобная конструкция появилась в то же время, как и мост, который мы видим рядом. Мост на Мацесте был построен в 1933 году. Невероятное архитектурное произведение, сложнейшие расчеты инженеров. Все это ровесник банальной идеи в виде стен и крыши, но неужели дальше таких простых форм мы не заходили? Нет. Был период в нашей истории, когда даже самые простые и утилитарные вещи мы могли сделать красивыми. СССР был гигантской страной, и, несмотря на декрет о архитектурных излишествах, каждый субъект старался сделать что-то уникальное, с отсылками к национальной идентичности. Так можно вспомнить, как отличались хрущевки в разных концах СССР. Точно так же отличались и разные остановки, вы только всмотритесь в эти формы, каждая из них это же визитная карточка каждого города. Кстати, в моем городе такая карточка тоже была. Остановки в виде грибков. Их до сих пор очень любят и с теплотой вспоминают. Это к слову о том, зачем нужно сохранять историческое наследие. У людей есть памятные места, и именно поэтому они ощущают себя родными в своем городе. К сожалению, остановки в виде грибков не сохранились к сегодняшнему дню. Зато сохранились другие уникальные остановки. Остановка зеленая роща, она такая же как в 1961 году, ну разве что значок А не сохранился. Парадоксально, но сегодня она выглядит намного современней всего того, что подстроили к Олимпиаде. Сегодня в самых передовых странах дизайнеры и архитекторы пытаются повторить наше советское наследие. Это удивительно. И раз уж мы здесь, давайте с вами поговорим о том, что нам нужно знать о автобусных павильонах сегодня. Допустим, если мэрия города приходит к вам и говорит «Мы согласны сделать вам остановку! Только расскажите, пожалуйста, что вам важно в ней!» Очень важно знать правила 3К. Это вообще самое главное, что есть на остановке. Правило 3К очень легко запомнить. Давайте попробуем с вами вместе. Куда? Когда? За сколько? Это... Три самых простых вопроса – куда мы уедем, когда мы уедем и за сколько мы уедем. Имеется в виду бюджет. Сегодня вся информация есть у нас в телефоне. И даже движение муниципального транспорта можно осветить в режиме реального времени. Но это не значит, что на остановочных павильонах этой информации быть не должно. Посмотрите на остановки возле своего дома. Что из правила «куда», «когда», «за сколько» там присутствует. Как правило, абсолютно ничего. Ведь расписание не актуальное, в карте не разобраться, а стоимость проезда вообще отсутствует. А для нашего города это очень важная информация. Потому что я вам хочу напомнить, что у нас стоимость на одном автобусе может отличаться от 26 рублей до 300. И сейчас кто-то из Урыпинска. Да, ведь все дело в расстоянии. В зависимости от того, сколько остановок вы проехали, и цена будет разной. Самый дорогой билет на 105-й автобус. Практически 300 рублей. От конечной до конечной 85 километров. Я как вспомню, мне аж плохо стало. Ну ладно, мы с вами узнали, когда остановки появились в наших городах. Какую информацию должны нести сегодня. И давайте мы с вами, пускай по-колхозному, пускай как получится, но создадим самую классную остановку для сочи поехали делаем каркас обязательно крыша должна быть непрозрачной чтобы создавать тень также она должна закрывать часть крыши автобуса чтобы можно было удобно заходить в автобус даже при проливном дожде стеклянные стены ну потому что стиль Таким образом, пассажиры спасены от любой непогоды. А теперь, друзья, магия. На козырьке мы напишем направление, куда уедем с этой остановки. Нам нужно именно направление, а не конечная остановка автобуса. Таким образом, тут мы напишем «В Адлер». Следовательно, на другой стороне мы напишем «В Сочи». Внутри мы, конечно, поставим лавочки, освещение и стенд с актуальной информацией, картой и рекламой. Даже если вы против рекламы, люди все равно будут ее клеить. Так что пускай делают это в рамках закона. Это касается и курильщиков. Если не создать место для курения, люди все равно будут курить. Только бычки бросать себе под ноги. Хотя могли бы аккуратно выбрасывать в мусорный бак. И вот так эта остановка будет выглядеть на улицах наших городов. Мне кажется, выглядит она очень-очень замечательно. Если же вы со мной согласны, то я хочу вас попросить помочь распространить этот ролик, чтобы как можно больше людей увидели, какие остановки должны быть в наших с вами городах. Если ты еще здесь, я хочу попросить тебя о том, что ты больше всего не любишь. Да, я знаю. Ну подожди, постой. Ютуб очень... Такая гадкая платформа, и она не хочет продвигать мой ролик без твоей активной гражданской позиции, поэтому обязательно напиши комментарий под этим роликом, какой-нибудь, развернутый. И да, если вдруг ты его не найдешь потом, то это тоже YouTube виноват, потому что он все комментарии не отображает. Я не знаю, почему так происходит, но вот такая вот судьба. Спасибо тебе большое, что ты посмотрел этот ролик, я надеюсь, что он тебе очень понравился, и ты поставишь ему лайк.